домашние, семейно ориентированные и очень чувствительные раки любят закрыться у себя дома в своей раковине и Сидеть там. Чем, конечно же, могут очень напрягать э, близких людей, если в них проявлены другие качества. Поэтому раком обязательно нужно вылазить из своего панциря, идти во что-то новое, путешествовать, э, обязательно э, растворять страхи по взаимодействию с большим количеством людей, потому что э, раком это не свойственно, но именно с этим и нужно поработать раком. Параметры Меркурия и Сатурна обязательно нужно добавлять в гармоничном мудром ключе тогда общение не будет так напрягать глубина и прорыв вперед будут давать новаторские результаты а путешествия будут балансировать закрытость внутреннюю ориентированность раков а также излишнюю восприимчивость раком будет так легче жить и взаимодействовать с окружающим миром